Всем привет! Меня зовут Михаил, и сегодня я расскажу о монтаже видео в редакторе Movie Maker или Киностудия от Windows. Достаточно старенькая программа, но позволяющая очень быстро и очень легко редактировать видео. Так выглядит интерфейс. Для добавления ресурсов мы используем кнопочки Добавить видео в фотографии, либо Добавить музыку, либо видео с веб камеры Это приложение позволяет записать видео со звуком непосредственно с вашей веб-камеры. Но сегодня не об этом, поговорим о том, как работать с нарезкой видео. Добавим в программу какой-нибудь видеоролик. После добавления пойдет процедура загрузки, то есть приложению нужно будет загрузить все необходимые данные в этом видеофайле, после чего с ним можно будет начать работу. Если у видеофайла записан звук, то будут отображены вот такие волны которая будет говорить, где звук есть, где его нету, а также по волнам можно ориентироваться, где звук громче, где он тише. Очень удобно таким образом вырезать паузы. Сама волна отключается либо включается во вкладке «Вид», то есть ее, если у вас нет, но вы знаете, что видео со звуком волну можно всегда включить. Если вдруг вам такого размера эскиза недостаточно, вы можете изменить размер эскиза, опять же, во вкладке «Вид», сделать его покрупнее. Но ну, мне привычно работать с обычными значками. Если у вас видео без звука, звук вы записывали отдельно, то по кнопке «Добавить музыку» вы можете выбрать аудиофайл, допустим. И он аккуратненько ляжет снизу. При этом важно помнить, что если у вас таким образом отдельным файлом идет звук, то Movie Maker предлагает вам выделить в проекте один из вариантов звуковой дорожки. Либо видео, либо музыку, либо если вы записываете прямо в Movie Maker, закадровый текст. Такая возможность также есть во вкладке Главное. То есть к уже существующему видео вы можете записать закадровый текст. То есть если основная дорожка со звуком – это отдельно записанная, вы просто выделяете музыку. Если это основная, то вы выделяете видео, в моем случае – Аудиофайл в принципе не нужен, я его выделяю и удаляю. Как происходит процедура непосредственно монтажа? У нас есть курсор, который мы либо перемещаем с помощью мышки, либо мы просто нажимаем клавишу play и смотрим видео в превью. В нужный нам момент мы можем отрезать лишний кусок, вкладка «Правка» и кнопка «Разделить». Поставили одну метку, поставили скажем вторую метку и все то, что у нас здесь тишиной, берем и удаляем по клавише Delete. Чтобы каждый раз не лазить в меню правка, то же самое нам позволяет горячая клавиша, английская буква M. Происходит все то же самое. Порезали, выделили, удалили, куски видео автоматически склеились, никаких пауз, никаких черных дыр у вас нету Очень быстро экономит время. Если нужно ускорить кусок видео, вы выделяете кусочек видео и опять же в меню «Правка» находите скорость и выбираете, допустим, на скорости 1.25 или 1.5, иногда можно в том числе и видео со звуком ускорять, и это может в принципе быть вполне себе нормально, слушабельно. Если вдруг вы добавили отдельное видео, и подложили под него музыку или закадриваете их с другим файлом, и вам не нужен вот этот звук, который у вас… Здесь на дорожке отображается, его также можно отключить. Вы выделяете файл, который у вас добавлен, идете в меню правка и вот эта кнопка громкость видео. Отправляете ее на 0, и эти аудиодорожки воспроизводиться не будут. Аналогичным образом можно сделать погромче. Естественно, можно добавить не один видеофайл, а несколько для монтажа разных клипов. Но об этом я сегодня просто не буду говорить. Моя задача была показать небольшой основной функционал по нарезке видео. Как мы можем разделять его и удалять лишние куски, как можем ускорять. Что здесь еще есть? Здесь есть различные визуальные эффекты. Применив к одному кусочку видео, можно в дальнейшем применить ко всем какой-то стиль. Но куда интереснее, это анимация, переходы между различными кусочками. Если вдруг это интересно, нужно выбрать какой-нибудь из доступных вариантов переходов. Еще чем удобен Movie Maker, это сохранением. Здесь, конечно, есть еще возможности оформления с титрами, с головками и прочими историями. Можно поворачивать видео вправо и влево. Но я хочу рассказать о том, как сохранять фильм. Здесь, в принципе, есть кнопка «Сохранить фильм». По умолчанию он вам предложит наиболее подходящие, по мнению приложения, рекомендации. Вот он мне предлагает сохранить видео в формате mp 4 с кодеком H264. И, в принципе, опытным путем я прихожу к тому, что, действительно, самый правильный вариант. Но есть и другие возможности, допустим, я могу кликнуть здесь по стрелочке. Открывается достаточно внушительный список. Я могу сохранить для YouTube, сохранить для различных устройств и так далее. Здесь же есть возможность для Facebook, для Vmail и других вариантов сохранять. Можно сохранить вообще только звук. То есть достаточно это гибко. То есть если в многих сложных видеоредакторах вопрос сохранения видео не всегда очевиден, и файлы зачастую получаются большими, при этом не всегда с хорошим качеством, то Movie Maker в этом плане он более удобный. Он дает рекомендуемые параметры, они, как правило, хорошие. Таким образом, мы с вами рассмотрели вкратце функционал редактора видео Movie Maker, как нарезать видео, как ускорять видео, как добавлять к нему анимацию и визуальные эффекты, а также как делать акцент на тех или иных аудиодорожках, ну и наконец, как это дело сохранять в готовый результат. Перед сохранением можно посмотреть все то, что у вас получилось, ставив курсор начала и нажав клавишу пробел, либо вот воспроизведение мышкой кликнуть здесь. После того, как видео прочитается, Movie Maker автоматически предложит вам либо воспроизвести готовый вариант, либо открыть папку с полученным файлом. Все очень удобно. Надеюсь, было полезно. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Это был Михаил и Компьютерная грамота. Ставьте лайки на видео и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего вам доброго!